Всем привет! С вами Маргарита Бобылева. За каждым успешным лидером стоит история. История простого человека, как один случай или встреча навсегда изменили его мировоззрение и отношение к жизни. Я пять лет страдала диагнозом очаговая лапеции. К сожалению, ни медикаментозные, ни народные курсы лечения не давали должного результата, а я жена и мама двух дочек. Это был мой ночной кошмар. Но я не смирилась, я не захотела с этим жить. Я стала искать решение. Система омоложения, которой я сегодня занимаюсь, помогла мне избавиться от печального диагноза. Да еще за это платят хорошие деньги. Как? Очень просто. Раньше мы жили в Сибири, в маленьком городке, на съемной квартире. Сегодня я живу на берегу Черного моря в просторном пятикомнатном доме. Оказывается, система выполняет за нас 90% работы. Друзья, если вы еще в поиске, под видео я оставлю свои контакты а также подробную информацию. Если вы хотите такой результат, добро пожаловать в команду. До новых встреч! С вами была Маргарита Бобулева. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!